Добрый день. На связи Центр обучения компании «Инфострой». Сметный комплекс А0, с которым мы с вами работаем, это прежде всего инструмент. И как у каждого инструмента, у А0 есть определенные правила его обслуживания. Требуется лишь выполнить несложные действия, чтобы обеспечить себе комфортную работу с программой, а в результате сэкономить массу драгоценного времени. Сегодня речь пойдет о загрузке справочника цен. Выполним еще одну лабораторную работу. По требованию заказчика расчет сметы должен быть выполнен по расценкам базы ФР-2001 в редакции 2020 года. Вот эта база, которую требует заказчик. Она у нас есть. Неучтенные расценками материалы должны быть рассчитаны в текущих ценах по данным организации НАСИ, Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга. Есть такая организация в Москве. Но в списке справочников цен такого справочника нет. Мы с вами обновили лицензию и убедились, что доступ к нужной нам информации к справочнику цен для ФР 2001 в редакции 2020 года открыт. Но этого недостаточно. Следующая операция ⁇ загрузить в базу а 0 сам справочник. Далее мои действия следующие. В меню сервис выбираю пункт ⁇ Запустить программу обновления ⁇ вот она запустилась. Теперь даю команду «Открыть файл». Мы помним, где хранится нужный нам файл. Выделяю его. Открыть. Файл прочитан. Осталось только дать команду «Загрузить». Процесс пошел. Готово. Можно закрыть программу обновления и обновить информацию на экране. Обратите внимание, нужный нам справочник Загрузился в базу данных А0, и теперь можно выполнять расчет локальной сметы по согласованным с заказчиком правилам. Здесь есть небольшая рекомендация. После загрузки данных перезагрузить программу А0. Сделайте это. Один нюанс. Перед запуском программы обновления программу А0 рекомендуется запустить в режиме от имени администратора. Как это сделать? Буквально два слова. Вот ярлык. Программа 0 на рабочем столе в контекстном меню следует выбрать пункт «Запуск от имени администратора». Подведу итог. Прежде чем запустить программу обновления, установите лицензию, в которой открыт доступ к нужной вам информации. Файлы лицензии вам подготовит и передаст специалист отдела договоров Инфостроя. Получите файл с нужной вам информацией, например справочник текущих цен для работы с FAIR-2001 в редакции 2020 года. Запустите программу обновления и прочитайте с ее помощью этот файл. Выполнить все эти процедуры совсем не сложно. И помните, пожалуйста, если у вас что-то не получается, обратитесь в службу поддержки инфостроя. Спасибо вам за внимание. Желаю успешной работы. С вами был Александр Курочкин.